Строить бизнес NSP НСП – это просто. Нужно освоить всего две вещи. Первое – это нужно полюбить продукт. То есть надо стать не только продуктом своего продукта, но и искренним любителем продукта. То есть понять, для чего он нужен, разобраться в нем, использовать как можно больше различных для себя, для своей семьи товаров из НСП. И второе – это нужно делиться с людьми информацией. Самое главное – научиться делиться с людьми информацией искренне о а том, в чем вы уверены. Первое – это информация по продукту, то есть рассказывать людям, какие товары будут крайне полезны. И второе – делиться информацией по бизнесу, то есть рассказывать людям историю о том, как людям помог этот бизнес и как люди поменяли свою жизнь с этой компанией. Так вот, две вещи нужно просто освоить, и это очень просто.